Итак, уважаемые гости сегодняшнего эфира, сегодняшнего вебинара, всех приветствую. Проверяем технические возможности нашей вебинарной комнаты, а также проверяем, насколько видно, насколько видно меня сейчас в социальных сетях. Всем привет-привет, на связи Ольга Ашпина, студия «Эксперта», ведущая, сооснователь этого замечательного проекта, целью которого является помощь в онлайн продвижении практикующим психологам, коучам, тренерам. Рада видеть вас сегодня на своем эфире, все, вижу, что пошла трансляция, отлично, очень рада. Поставьте плюсики, проверим, насколько вы можете писать в чате, и плюсики или восклицательный знак, чтобы мы понимали, что у нас существует некоторая обратная связь, что технически для вас это сейчас удобно и осуществимо. Еще раз всем привет! Привет! Итак, тема сегодняшнего моего эфира, он не будет очень длинным, сразу предупреждаю, топ-4 ошибок коучей, психологов, привлечений клиентов. Я могу сказать, что эти ошибки собраны не только на моем личном опыте, но и на историях, специалистов, с которыми я непосредственно работаю. Я Ирина Улитина в рамках студии частной практики. И сегодня постараюсь для вас озвучить основные ошибки. Их, конечно, намного больше. Их, конечно, намного больше, потому как нужно четко понимать, что продвижение своей услуги в социальных сетях ⁇ это по факту стартап. И стартап не является не является стопроцентно гаранти... гарантированным к тому, что ваш стартап удастся. Поэтому сегодняшнее сейчас немножко я уберу, тут у меня звонок, шел в скайп. Угу. Поэтому сегодняшнее состояние продвижения вашей услуги, оно подвержена многочисленным факторам, и для того, чтобы свою услугу продвигать с успехом, а что для вас успех, что для вас успех, да, это заполненное расписание на консультации, это набранные группы в какой-то групповой коучинг, или на тренинг личностного роста, или на трансформационную игру. Так вот, для того, чтобы вы успешно могли продвигаться, нам необходимо с вами минимизировать те Факторы негативно, которые влияют на ваш стартап, на ваше продвижение, на вашу частную практику. Особенно если это происходит онлайн, онлайн-частная практика. Кто хочет узнать эти ошибки, напишите, пожалуйста, в чате слово ошибка. Тем более, что большинство из тех, кто сейчас меня смотрит, это люди думающие, осознанные, вы сами любите находить некоторые причины, да, и затем причинно-следственные связи в жизни многих клиентов, своих коучей, ну, как коучи, да, как психологи. Поэтому сегодня давайте немножко поговорим об этих ошибках. У меня есть такое замечательное изречение, оно не мое, не знаю чье, если знаете чье, напишите, буду благодарна, что умный учится на своих ошибках, а мудрый человек, он учится на чужих ошибках. Я как-то стараюсь этому изречению по жизни следовать, и поэтому широко открытыми глазами, широко открытыми ушами стараюсь всегда слушать экспертов в той тематике, в которой я хочу быть успешным. Если согласны на разбор ошибок, Пишите в чате слово Ошибка. Анюта, доброе утро. Рада, что ты, что ты в этот эфир пришла. Спасибо Екатерине за то, что она тоже ставит обратную связь. Вижу, что есть небольшая задержка по чату, но думаю, что я все равно буду отсматривать. Сейчас идет параллельно в нескольких социальных сетях и в нескольких вебинарных комнатах. Итак. Какие же, Вер, спасибо, какие же ошибки бывают в привлечении клиентов? Вот и сегодня хочу вам рассказать неочевидные ошибки, которые вот, ну, сразу даже не поймешь, что это действительно мешает мне эффективно привлекать клиентов на услуги психологов. Первая ошибка это гонка за знаниями. Давайте мы ее так с вами определим, о чем идет речь. Скажите, пожалуйста, вот в данный момент кто из вас находится в процессе повышения квалификации или проходит обучающий курс, или проходит там какую-то следующую ступень в обучающем курсе, если это коучинг, то, например, от одного вида коучинга, например, лайф-коучинг, вы обучаетесь бизнес коучинг. если это психология, то один метод, то одну школу, вот кто сейчас находится в процессе обучения или запланировал это обучение, Вот сегодня уже просматривает в перспективе, что, например, следующим месяцем у меня начинается там такое-то обучение мне необходимо будет сдать определенные нормативы, защитить там сертификацию, пройти аттестацию и так далее. Так вот, смотрите, для многих психологов ощущение того, что я еще немного не доучился, вот еще чуть-чуть какого-то метода я не успел освоить, является настоящим препятствием привлечения клиентов. Я сейчас хочу, чтобы вы услышали меня, что опыт, даже может быть не опытный, даже начинающий психолог, даже начинающий психолог может уже успешно консультировать именно свой сегмент целевой аудитории, обладая даже одним каким-то инструментом. Я не удивляюсь, не перестаю удивляться тому эффекту, который дает, например, вот у нас есть курс Мака да я метафорические карты в консультировании многие из вас об этом знают, и когда на этот курс приходят даже без образования новички и становятся маг-консультантами, освоив всего один инструмент, это уже не мешает им а, привлекать клиентов и зарабатывать на своих консультациях деньги. Это небольшой пример, но я сейчас хочу ваш фокус сместить на следующую. А, очень часто психологи, они включаются вот в эту гонку за знаниями почему потому что ну во первых это диктует ваше окружение это абсолютно нормально что вы как врачи как терапевты как целители вы постоянно должны повышать эту квалификацию но иногда иногда знаете, приходят эксперты, вот у них до абсурда доходит, то есть они еще с одного обучения не закончили, они уже в другое берут кредит или занимают там у своей семьи, выдергивают из своего семейного бюджета, при этом они не успевают даже монетизировать те знания, которые уже получили. И в результате скапливается огромное количество сертификатов, дипломов, удостоверения о повышении квалификации, о профессиональной переподготовке, но так как не успеваете даже на практике это внедрить, массово отработать эту методику, они у вас накапливаются, у вас складывается ощущение, что я вроде все знаю, я вроде все знаю, но вот еще чего-то мне не хватает, чтобы вот прям уж точно начинать клиентов своих консультировать. И вот этот нюанс самый главный, он рождает такое противоречие, вроде документов, сертификатов много, Знание целая башка, вот реально уже не знаешь, даже из ушей лезут эти знания, а клиентов нет, потому что или некогда просто привлекать клиентов конкретно на, этот, на эту методику, да, нет возможности набрать какие-то результаты от этой методики, на себе испытать, во-первых, мой это метод, не мой это метод, вот уже именно на практике с клиентами. Второй момент, что… Есть ощущение, что чем больше у меня сертификатов и дипломов, тем большее количество клиентов я могу ну, отработать, так скажем, да, обеспечить своей консультацией. Это тоже глубочайшее заблуждение, потому что вы все равно никогда не станете универсальным, никогда. И даже если вы закончите всю жизнь, будете где-то на кого-то там учиться или переучиваться, клиент не пойдет к универсалу. Если и пойдет, то чисто может быть за какой-то диагностикой. Но в глубокую терапию, в дорогостоящий коучинг, дорогостоящую терапию люди идут к узким специалистам. И здесь получается, что вроде как я все знаю, а почему я мало зарабатываю? Потому что существует некоторая иллюзия, что чем больше я знаю, тем большему количеству клиенту смогу помочь. Вот Поверьте мне, ну не так это. Вот Если бы не проходили десятки, сотни экспертов, через мои консультации, то я бы вам сейчас этого не говорила. Поэтому главный акцент, на который я сейчас смещаю ваше внимание, чтобы вы не гнались за знаниями, а вот провели четкую ревизию своих профессиональных компетенций на сегодняшнее число, вот какая сегодня дата, чтобы вы провели эту компетенцию, и уже исходя из накопленного опыта, постарались его сначала монетизировать, сначала его монетизировать. А потом уже, если вы примете решение и действительно придете к такому выводу, что, блин, ну вот мне не хватает еще одного метода, вот тогда идите, повышайтесь, переучивайтесь, там, меняйте квалификацию. Я не говорю, что не нужно учиться, здесь очень важный акцент, но или вы учитесь в каком-то узком направлении и прям делаете себя вот self-made, да, делаете себя вот гуру в этом направлении. Гуру в этой тематике. И тогда все ваши вложения, все ваши инвестиции в обучение, в образование, они оправданы. Но когда вы идете в общем потоке, куда ветром понесло всех моих коллег, и я туда же. Тета-хилинг, все, идемте в аксес бар идем в мастер-кит, идем туда. Вау, какая-то новая технология, надо, у меня ее нет, что-то модное, как так, у Люси, там у Маши, у Даши есть, а у меня нет. То есть прям себя сознательно останавливайте, потому что что греха таить. Маркетинговые инструменты сейчас очень сильные, очень сильные. И действительно нам очень часто продают необходимость в получении того или иного инструмента. И делают это достаточно профессионально и мастерски. И мы очень часто не можем избежать соблазна, чтобы куда-то не вписаться, в бесплатный какой-то марафон, в платный марафон, недорогой какой-то продукт попробовать, еще там что-то. То есть всегда, ну, я не знаю, как-то по каким-то критериям проверяйте на истинность намерений что ли себя, потому что… Прежде чем вгрузиться в новое обучение, задайте себе вопрос, а я те обучения уже монетизировала, я те образовательные курсы уже могу считать себя человеком, который ну, оправдал время, вложенное в этот курс, деньги, ресурсы своей энергии, внимание и так далее. То есть по какому-то критерию. И когда мы приглашаем на свой курс студии частной практики, мы прежде всего говорим, люди, вы, пожалуйста, остановитесь на секундочку. Вот для меня важнейшим критерием того, что вы уже, можете, вы уже можете быть успешным консультантом, является то, что клиенты, они не знают, какие обучения вы проходите, они не знают список ваших регалий, они не знают список методов, которые у вас есть, но они все равно обращаются к вам. По сарафанке, повторно, интуитивно, как к подруге они к вам могут обратиться за советом, потому что они энергетически считывают то, что внутри вас есть некоторый ресурс, который поможет им преодолеть определенные ситуации в жизни негативные. То есть, если к вам клиенты приходят, если к вам клиенты приходят, это значит, что у вас есть то, что уже на сегодняшний день без какого-то дополнительного сертификата, бумажки, удостоверения уже способна им помочь. Вопрос, как распознать этот истинный запрос клиентам и не робеть, потому что, ну, успокойтесь, даже если вы вдруг при терапии с клиентом затронули какую-то там его родовую травму там, или детскую травму, и понимаете, что у вас ну, нет инструмента с этим работать, понимаете, нет инструмента с этим работать, вы в любом случае этому клиенту можете потом кого-то порекомендовать из специалистов, которые действительно могут ему вот в этой травмирующей ситуации помочь. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание, когда принимаете решение включиться в какое-то обучающее направление или все-таки попридержать коней да, и уже работать с тем, что уже имеется. Поэтому вот та студия частной практики, которую мы предлагаем, тестовая неделя, абсолютно недорогая, это возможность... Посмотреть на себя со стороны – это возможность провести ревизию профессиональной компетенции под руководством продюсеров и интернет-маркетологов. Вычленить ту самую уникальную компетенцию, которая на сегодняшний день готова приносить вам поток клиентов и достойный заработок. То есть мы за то, чтобы не за гонку знаний, мы за то, чтобы уже имеющиеся знания монетизировать. Для кого цена эта мысль? Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак сейчас в чате или в социальных сетях, где у нас идет эфир, и я буду благодарна вам за обратную связь. Елена пишет, вот у меня и метафорические карты, и от, и песочная терапия, и коучинг, а клиентов нет. Да, Лен, вот это вот болячка, да, и когда мы живем и думаем, вот у нас еще, еще вот этот бы мне пройти, вот инструмент, вот еще здесь. Здесь бы я действительно смог бы наработать, до да, какую-то свою компетенцию, получить этот сертификат, все и точно клиент попрет, да, он не попрет, коллеги, он не попрет. И сейчас я готова перейти к следующей ошибке, к следующей ошибке, которая, которую я условно называю который я условно называю смещение фокуса внимания на внешние факторы. О чем идет речь? О чем идет речь? Итак, чтобы привлекать клиентов в интернет, многие из экспертов, именно терапевтов, целителей, психологов, они считают, что необходимо знать все настройки там в социальных сетях, как делать рассылки, как делать рекламу, как настраивать там таргетированную, как пользоваться там сотнями разных приложений социальных сетей, как устанавливать там, например, в Инстаграме там масочки, как я не знаю какие-то там, как, как участвовать в гивах и так далее и так далее. Вот когда происходит вот эта ловушка, тоже ментальная ловушка, что я вот сейчас узнаю, что такое СММ, я узнаю, что такое SEO, что такое таргетинг, что такое парсинг, что такое там рассылки и так далее, и так далее, вот в этот момент мы понимаем четко, все, мы в этой ментальной ловушке. Я вас с этим поздравляю. Итак, что самое важное для того, чтобы эксперт мог успешно привлекать клиентов в социальных сетях? Для меня самое важное, чтобы вы были уверены в качестве своей услуги, в результативности своей услуги. Все остальное, вот эти тонкости настройки, ну, элементарное, конечно, нужно уметь делать, как-то пост разместить, вот эфир заснять, да, вот элементарные вещи, ролик выложить. Но это не те навыки, ради которых стоит покупать новые курсы по продвижению, ходить, терять время на бесплатные вебинары. Например, там идти на какие-то курсы по копирайтингу, вот прямо, знаете, по глубокому такому копирайтингу, или там конкретно вгружаться в дорогущие курсы по раскрутке личного бренда. Если даже идете, если даже принимаете такое решение, понимаете, что нет, ну вот, конечно, Ашпина говорит про это, но я бы все равно хотела вот в этом вопросе быть экспертом. Хорошо. Будьте, будьте экспертом, но даже вот в, этой, в этом своем намерении включите определенные критерии. Определенные критерии. Какие критерии? Ну, тот специалист, к которому я иду, он должен точно <coughs>, работать для меня. Если я психолог, значит, у него должно быть прям подсвечено для психологов. Ну, могу сказать, что сейчас многие инфопродюсеры, они хитрят. Вот откровенно хитрят. То есть, например, у них есть курс по раскрутке личного бренда. Или, например, по позиционированию в социальных сетях. Или по продвижению там, Инстаграма, там, во ВКонтакте. Без разницы. То есть вот у них есть, грубо говоря, один курс, который они позиционируют для разных целевых аудиторий, но с помощью разных рекламных кампаний. То есть, например, это, это же приглашение для психологов-коучей написано одним баннером, Точно такое же приглашение идет, например, для предпринимателей, такое же приглашение, но там написано именно для предпринимателей. Третье приглашение, например, там для специалистов МЛМ индустрии. То есть они просто вас как бы на, на свою программу, на одну свою программу универсальную, натянутую абсолютно на всех, они вас зовут с, раз, с различными офферами. И вы, и вы как бы тоже, когда если даже если вы приходите на бесплатное мероприятие, смотрите специализацию этого эксперта, потому что если вы понимаете, что он универсал, то есть вас позвал как психолога, как коуча, а потом говорит для всех подряд, вот можете быть уверены, что основной флагманский продукт, который он разработал, он для всех, а значит не для кого то есть там будут универсальные вещи, которые чаще всего вы просто можете, можете зайти в курс, в котором найдете большое количество информации, которую по-хорошему можно в интернете найти. А вот узкоспециализированного какого-то направления конкретно для вас на самом деле не так, эксперт, не так много экспертов дает. Если таких нашли, вот прям держитесь около них, потому что на самом деле… Ну, я, я себя к такому специалисту тоже отношу, прям не без гордости буду говорить это, потому что мы живем вами, мы живем вашими вопросами, вашими ситуациями, мы отслеживаем вас в динамике. У нас есть студенты с которыми мы по нескольку лет общаемся, по нескольку лет общаемся и друг другу, подск... ну не друг другу, а подсказываем, да, как, как, как теперь на этом этапе ему развиваться и так далее. То есть это такие дружеские, партнерские отношения, что Наташа пишет. Ольга и Ирина предлагают реальный курс «Постоянную обратную связь», благодаря которым действительно получается создавать свой уникальный рабочий курс. Благодарю. Я очень рада, что прохожу именно вы. Наташа, очень рада. Жду тебя в следующий понедельник, мы по тебе соскучились и жду твоих домашних заданий. Итак, двигаемся дальше. То Вторая ошибка, такая неочевидная, когда мы хотим быть экспертами в каких-то технических тонкостях да, и начинаем терять свою энергию, терять свое время на изучение технических вопросов. Поверьте мне, что это не самые важные вопросы в жизни и на любую. Ваше техническое задание вы можете, в принципе, нанять фрилансера, можете нанять спокойно фрилансера, и это будет стоить как бы абсолютно недорого по сравнению с тем временем, который вы потеряете. Направьте это время лучше на привлечение клиентов. Следующая ошибка. Кому ошибка первая, вторая, понятна? Кому ошибка первая, вторая, понятно, напишите, пожалуйста, цифру один или два. Кто на себе славливает такую ошибку, пожалуйста, напишите. Для меня ценно, ценно то, что, что ли я вам сейчас говорю, точно. Хорошо. Девочки, напишите первая и вторая ошибка, понятно. Отслеживали вы ли вы эту ошибку у себя сейчас, в прошлом, возможно, такое тоже будет вероятность высокая угу. вижу 12 спасибо Итак, двигаемся дальше мы с вами прям так динамично следующая ошибка когда наши эксперты перекладывают ответственность за привлечение клиентов за продажи своих услуг на сайты рекламу или продюсеров да то есть многие из вас когда приходят на первую консультацию записаться кстати на консультацию вы можете абсолютно сейчас бесплатно если вы сейчас находитесь в вебинарной комнате, то кнопка «Запись на консультацию» находится под видео. Если вы смотрите меня в социальных сетях, зайдите на мою страничку во Вконтакте Ольга Ашпина, и под видео будет обязательно пост, в котором есть ссылка на запись ко мне на консультацию. В том числе можете записаться сразу на студию частной практики и пройти первый фундаментальный такой важный момент позиционирования. Итак, почему я говорю о том, что перекладывать ответственность не нужно на сайты? Вот открою вам сейчас огромную тайну. Я уже более двух лет специализируюсь и достаточно успешно, считаю, работаю в теме помощи в онлайн-продвижении практикующим психологам и коучам. При этом у меня нет сайта. Вот у меня нет сайта. Не потому, что я не знаю, что в нем написать, не потому, что мне некому его подготовить, не потому, что там это для меня дорого. В принципе, как бы сейчас у нас достаточно дорогостоящие площадки оплачиваем, у меня нет сайта, потому что мне некогда этим сайтом даже заняться. Я понимаю, что система по привлечению клиентов на мои услуги, на услуги студии «Эксперт», она работает без сайта вот абсолютно без сайта, мне не надо там его как-то поддерживать, каким-то образом этот сайт обновлять и прочее, прочее. Поэтому если вам тоже скармливают информацию, что вот как так, вы психолог, вы коуч, у вас нет сайта, это прям вообще мавитон. успокойтесь, успокойтесь и включайте важный критерии в своей голове, потому что сам сайт он не продает. Что такое сайт? Сайт – это пространство, это как витрина да, ваших услуг, вашего позиционирования. И если это витрина, вот представьте, вы живете в центре Москвы, а ваша витрина где-нибудь там, я не знаю, в конце Одинцова там, или Чертанова, я не знаю, да, то кто придет на вашу услугу? Кто придет, если вы этот сайт постоянно не будете куда-то продвигать, если вы в него не будете вкладывать деньги? Поверьте мне, что клиенты покупают не с сайта. То есть вот наша иллюзия… Ой, я все про себя, вот знаете, вот как мы в домик прячемся, вот так, ой, я все на сайте про себя напишу, это, конечно, вот прям выдохну, и все, и я не буду ничего продавать, мне ничего не надо продавать, потому что клиент все прочитает на моем сайте и сам примет решение. Но это иллюзия, коллеги, это иллюзия, что клиент изучил предложение и скажет, «О, вау, какое предложение там у Ашпины, срочно к ней там в коучинг, бегу, прямо пятки сверкают. Поверьте мне, клиенты в ваших тематиках это клиенты думающие, они очень осторожные, они очень ранимые, они тревожные, потому что, ну, клиенту психологов понятно, они не от хорошей жизни так психологам приходят чаще всего. Это в коучинг они еще могут там, э -э -э, прийти, там, да, но чаще всего психологам от хорошей сладкой жизни не приходит. И вот в таком состоянии клиент он не будет кликать там на какой-то ваш дорогостоящий коучинг, 80 тысяч там, например, за месяц или за два месяца, просто потому, что он о вас прочитал, вот просто потому, что он о вас прочитал. Поэтому вот эту иллюзию сейчас, давайте все вот так очки возьмем, вот у меня компьютерные очки, да, я как бы такие очки, компьютерные очки и розовые снимаем, сайты за вас. Себя, не продадут вашу услугу Да, сайт это удобное пространство для того чтобы описать какие-то техническую сторону вопрос да? например если ваш курс сколько он там по времени сколько занятий сколько там живых сколько там не живых встреч там, я мне не знаю, там, да, в записи какие-то технические моменты но это сейчас можно все делать абсолютно Бесплатно, используя ресурсы социальных сетей. Сейчас в любой социальной сети можно создать там во ВКонтакте, например, в виде статьи сделать свой сайт. Все тоже там подробно. Но не нравятся вам там одностраничники, многостраничники? Ну хорошо, можете там на какой-то другой платформе сделать. Но сидеть и думать, вот я не буду сейчас пока там привлекать клиентов, у меня сайта нет. Это все ерунда. Это все ерунда на самом деле. Или... Я, значит, сейчас выхожу в социальные сети, вот, да, вот тоже такая, такая, прям картинка у многих, потому что я когда спрашиваю, как вы себе представляете, что вы начинаете продвигаться в социальных сетях, как вы это представляете? Первое, что, ну, я вот напишу приглашающий пост на свой курс и, и как вот говорю, запулю в него в его в рекламу, запулю его в рекламу там или залью в него там а, рекламный бюджет типа пускай по всем этим социальным сетям ходит мое приглашение, и люди прямо как, я не знаю, как пчелы на мед вот, налипнут на это приглашение и сразу покупят, успокойтесь, не происходит так в 99% случаев. Все, что вот эти рекламные объявления вы видите, да, без воронок, без какого-то предыдущего там разогрева, это все работает, ну, блин, 0,5. Вы ради этого хотите вкладывать свои деньги. Если вы надеетесь на рекламу, то первый критерий, который я всегда ну, я задаю вопрос, скажите, 100 тысяч готовы вложить вот вы в рекламу этого объявления? Вы готовы потерять подписчиков, заинтересованная аудитория? Еще не факт, что она ваша целевая. Если готовы, ну все, окей, пожалуйста, я вам дам вон контакт таргетологов, в принципе, на воркзиле можете найти Александра. Вот такую услугу, какую больше никто не может дать этому миру, этому пространству, этому рынку клиентов. Почему? Потому что вы уникальны, вы как автор услуги, вы как транслятор этой услуги, вы уникальны. Именно поэтому надеяться, что э, действительно э, реклама сработает просто так, и люди заинтересуются, там да, и тут же купят, нет. Есть еще такой э, в маркетинге, э, есть такое понятие, да, как период, ну давайте по русски скурс, период созревания клиента то есть сколько клиенту нужно времени чтобы он принял решение потому что мы можем быстро принять решение покупки там туфель там да я не знаю идем в магазин там какая-то случайная покупка мы быстро принимаем решение в продав продуктовых магазинов но у нас услуга психолога она не является первичной потребностью это услуга которая уже более выше, да, по пирамиде по пирамиде маслу, по пирамиде дилса в том числе, она выше находится. Соответственно, нам надо постоянно конкурировать, блин, между сапогами, между новой сумкой, между просто едой, которую человек выпивка куривом, потому что, ну, блин, ну сколько в среднем стоит услуга консультации? Полторы, три с половиной. Вот у меня час работы стоит пять тысяч рублей. Что такое пять тысяч рублей, да, ну, в обыденной, в обыденной жизни? Но когда клиент понимает, что блин, он 5 тысяч заплатил эксперту, который в этой теме шарит, он понимает, что он сэкономил, во-первых, какое-то большое количество времени, совершил ошибок и сэкономил еще при этом деньги, да, будущее, то есть монетизацию. Поэтому по поводу рекламы еще раз говорю. В студии частной практики, куда я вас приглашаю на тестовую неделю, потому что только после тестовой недели я смогу вам сделать предложение идти уже в основной курс. Это тоже фильтр. Мы тоже своих как бы не берем всех. Почему? Потому что гарантия на студию частной практики, что вы окупите ее вложение в нее, окупите уже находясь внутри этого проекта. То есть это вот такой вот очень сильный офер. Никто вам как бы не говорит, что вы пойдете там обучаться песочной терапии и к концу курса вы уже... Монетизируйте вложения в, в, в свои э, знания. Мы вам говорим, что вы монетизируете. Но для этого вы сначала придите на тестовую неделю, пройдите с нами семь важных э, частей, семь уроков, и потом мы с вами будем принимать решение: двигаться вам дальше или не двигаться. Кто желает, кнопка под моим видео, остались вопросы, записывайтесь на 15-минутную консультацию, выбирайте время. Если время не подходит по какой-то причине, а желание есть, напишите в личку, постараюсь там еще как-то найти, может быть, вечером и так далее. Итак, по пов... еще раз по поводу рекламы. Смотрите, прежде чем вбухивать рекламу в свои объявления, в продвижение своей услуги, своего курса, трансформационной игры, вам необходимо протестировать концепцию своей услуги без трафика, без рекламы. То есть, если вы правильно нашли свое позиционирование, пишете правильный контент, делаете правильные приглашения, оформились, правильно упаковались, то главным критерием, что ваша услуга будет востребована, в большом количестве, в потоком, да, в таком, главным критерием будет являться то, что к вам начинают приходить на консультацию люди, которых вы не знаете. Да? Из социальных сетей, там по сарафанке, может быть, через третье на десятую, но начинают появляться в вашем пространстве новые клиенты, после того, как вы уже в своих социальных сетях вот провели некий апгрейд. Да? Потому что если сейчас к вам люди новые не приходят, значит, ваши социальные сети, они не мотивируют, они, ну не то, что хей хе хе приходи, то есть они не создают потребности клиенту. Вот нет нек вот этой сцепки, да, а, пазл не сходится между клиентами и вашей услугой. Необходимо или скорректировать услугу, или скорректировать упаковку, или сменить клиента, целевого клиента, это тоже вариант. Вот, Лена пишет, Ольга, какой все здорово объяснять, никакой воды, все четко и ясно. Благодарю, Лена. Итак, еще раз говорю, прежде чем деньги вкладывать в рекламу, вы должны четко быть уверены, что ваша услуга продается и без рекламы, то есть реклама, она позволяет масштабировать какую-то успешную идею, понимаете, да, то есть реклама просто позволяет ваше объявление показать большему количеству клиентов, все, соответственно, выборка будет больше и поток клиентов Будет интенсивнее. Но если сейчас к вам не идут, надеяться на рекламу, ну, надейтесь, это как бы ваше право. Не буду вас в этом переубеждать. Я думаю, что этой ошибке я сейчас уделила достаточно много времени. Хорошо? Ну и по поводу продюсеров, та же тема. Если вы думаете, что вы начнете работать прям с продюсером, и самому, и самой вам не надо будет что-то рассказывать о себе, себя как-то позиционировать, свои ценности доносить, ценность свои услуги, то это тоже иллюзия, что продюсеры за вас что-то продадут, потому что у нас есть проекты, когда мы, например, работаем параллельно, например, я как маркетолог и специалист там по другим обучающим проектам, в любом случае я не смогу продать вашу харизму, я не смогу продать ваше внутреннее ядро притяжения, я могу описать, помочь продукт, я могу подсветить выгодные маркетинговые стороны, но продать эксперта я не смогу. Вот буквально вчера тоже проводила консультацию с нашей студенткой, и а, мы с ней пришли к выводу, что вот ее курс, который уже имеется у нее, нужно ориентировать именно как на денежный курс, то есть это трансформационный курс для тех, кто хочет именно увеличить там, изобилие в жизни, да, достаток, именно финансовый какой-то потолок пробить. И а, я как маркетолог очень долго пытала этого эксперта, перед этим она мне написала практически там всю портянку о своей жизни, и только после этого я сказала, слушай, вот ты будешь авторитетна в этой теме, теме привлечения денег, почему? Потому что ты сама этих денег никогда не боялась, я это вижу как бы да, по твоим должностям, по решениям, которые ты принимала, по твоим рабочим местам, которые ты занимала до прихода в коучинг, Потому что вы все, в принципе, обладаете методиками, там, как привлечь деньги, у кого-то медитацию, у кого-то аффирмацию, у кого-то амулеты, у кого-то нумерология, понимаете? Но фишка-то в том, что клиенты не всем из вас верят. Вот здесь тоже нужно вот эти вот очочки розовые брать и снимать. У вас могут быть какие-то знания, может быть, навыки, но не всем из вас клиенты верят, и продюсер не может понимаете, подменить внутри человека его интуицию, сказать, да ладно ты, ну что ты ей не веришь, да она знаешь, сколько там денег зарабатывает, клиенты считывают это вообще на ура. У меня у знакомого моего продюсера был запуск, это было года полтора назад, когда запускалась тема тоже привлечения денег и позиционировался конкретно эксперт по привлечению денег. Тема востребованная, вот я вам скажу сейчас, идите в эту тему, идите, но клиенты вам не все будут верить. Так вот, после неудачного запуска, я знаю, что этот продюсер, она обзванивала, она обзванивала лично людей, которые ну, были вот самой горячей целевой аудитории и задавала вопрос, как бы, ну, чего не хватило, да. Большинство из них, они прямо или косвенно, они странслировали, что они ну, просто они не доверяют, что у этого эксперта у самого есть деньги, у самого есть вот это ощущение изобилия, у самого есть э, такой э, навык работы с, этими, с этой денежной энергией. То есть есть ощущение, что знает много методик, но я не верю ей, понимаете, как продюсер может внутри человека на это повлиять. Это, знаете, я всегда вспоминаю э, фильм, этот, э, служебный роман, когда они сидят, куда было два главных героя, и она говорит, ну, я вам не верю, ну, я вам не верю, ну, что с этим сделает продюсер, да ничего, скажут, ёлки-палки, я вбухал в тебя столько времени, потому что любой запуск – это время всегда, это идея, это мозга штурма, это ты ночью просыпаешься и думаешь, во, вот эту фишку надо прописать там, да, и в каждого из наших студентов мы вот так думаем. Я могу встать рано утром, еще все мои спят, потому что у меня разница с Москвой плюс 4. Я могу в 5 утра взять именно диктовать какую-то мою мысль. Или написать, слушайте, вот у меня такая идея, а правда ли, и заставляю их пойти у этих клиентов еще повторно опрос провести? Правда ли, что вот эти твои клиенты, они понимают, что они не своей жизнью живут, что они не на своем месте, что они достойны большего? И мой студент идет и повторно проверяет эту концепцию. И потом приносит, говорит, блин, ну вот как вот вы это пришли? Я говорю, у вас не пришло. Понимаете? То есть мы постоянно туда вас думаем. Но если клиент э, не может довериться эксперту, здесь никакой продюсер, вот просто никакой нет. Поэтому.. Когда вы приходите в студию частной практики, даже на тестовую неделю, мы убираем вот лишнее. Мы говорим сразу, вот здесь зайдет, здесь не зайдет, здесь пробуйте, здесь тестируйте, здесь проверяйте. Это ваш стартап. Но мы вам говорим, что нужно сделать, чтобы за наименьшее количество времени этот стартап проверить. Так, для тех или для кого это важно, ставьте плюсы. Записывайтесь ко мне на консультацию на короткую, сразу говорю, потому что я очень много даю сейчас бесплатного контента. Можете, можете на бесплатную консультацию дать свои социальные сети, я их проведу, аудит по ним, и записывайтесь в тестовую неделю. Мы до конца месяца мы набираем в тестовой неделе студии частной практики. Это возможность не только пройти семь важных уроков, но еще за короткое время получить мою обратную связь и поучаствовать в двух онлайн конференциях. Когда вы будете видеть работу, которая ведется с другими студентами, которые уже там другие уровни, как бы другие модули проходят. Это как бы ваше право сейчас, до конца месяца, за такие деньги. Так, и последняя ошибка, коллеги, это самая важная, наверное, ошибка, когда вы неправильно себя позиционируете. Я об этом говорила на прошлом эфире, можете, в принципе, там, если хотите, пролистать мою ленту, ровно неделю назад я проводила подобный эфир, то есть, да, действительно, когда вы, как психологи, коучи, затачиваете свое позиционирование под себя, как это обычно проявляется. Вот вы проходили какую-то трансформационную игру, какое-то получили там определенные знания на себе, проверили, и вы сверстали некую программу. Вот у кого есть уже какие-то примерно в голове даже программы, что вот, я в эту программу вот эту информацию внесу, вот эту методику, вот здесь будет у меня аффирмация, здесь вот такая техни, здесь картами маг, а вот здесь вот мы регрессию попробуем. Вот, вот у кого прям, знаете, в голове вот прям уже программа, она уже буквально зреет. То есть что происходит, когда мы такие программы начинаем создавать, прописывать, записывать, при этом мы еще не знаем, кому мы эту программу будем продавать. Вот это ошибка, когда мы идем от того, что у нас есть, сверстанного, готового, и мы пытаемся свой продукт натянуть на какого-то клиента. Чаще всего вы начинаете натягивать на всех. И свою программу тоже позиционируете для всех. Я говорю, какие вопросы решает ваша программа? Ну, разные, я говорю, хорошо, давайте, какие результаты были у ваших клиентов по, по итогам прохождения вашей программы, у кого-то первый, второй, там и начинают. У одного деньги пришли, другая замуж вышла, у третьего там хвост отпал, у четвертого голова перестала, третий муж там вернулся на руках, то есть полный спектр, все, полный веер, поэтому, как работать потом на привлечение какого-то типового клиента, очень сложно, конечно, вот это вот сдвиг парадигмы в вашей голове. Но те, кто проходит это под нашим руководством, потом намного быстрее и качественнее, и с меньшими потерями, трудозатратами и денежными затратами набирает себе группы. Набирает себе группы или в индивидуальный коучинг. То есть тут уже не принципиально важно куда. Поэтому четвертая ошибка – это неправильное позиционирование себя как специалиста. Ну, это первое, первое, что мы говорим, когда универсальность, да, вот такая вот она, она никогда вам не, с, не сослужит добрую роль. Вот просто запомните себе, да. Второе. Когда мы позиционируем свою услугу тоже как универсальную для всех, и, соответственно, у нас нет вот этого нишевания. Кто мы, для кого мы, чем мы максимально полезны, что мы можем явить этому миру и за что клиенты, собственно, будут готовы нам платить за что нам будут готовы платить клиентам. Вот такие четыре важные ошибки я озвучила. Могу сразу сказать, что с этими четырьмя ошибками мы вам не то что поможем, мы не дадим вам их совершить, если вы приходите к нам на тестовую неделю в студии частной практики. Поэтому оформляйте заявку. Буду рада видеть вас, уже буду поработать с вами лично в рамках нашего проекта, курса, который себя уже зарекомендовал. Это не первый поток. Соответственно, Заходите, подписывайтесь на наш канал YouTube, студия «Эксперт», можете прям пройти канал YouTube. Мы есть в Instagram, мы есть в Facebook, мы есть во ВКонтакте. Периодически я провожу такие эфиры еженедельные. Кому ценен, кому полезен был сегодняшний эфир, напишите слово «эфир», потому что я вот в последнее время провожу не какие-то там часовые, полутора, там, часовые, стараюсь вот такие покороче, до получаса сегодня вот 40 минут у меня получился эфир напишите пожалуйста если для вас была цена информация дайте мне обратную связь дайте шуму как говорит один из моих авторитетных учителей я так скажу дайте шуму в зале кто знает этого человека я думаю вспомнит кто этот человек кто не знает ничего страшного Итак, жду от вас обратной связи. Все, вижу слово эфир. Отлично. Добро пожаловать ко мне на консультацию и в студию частной практики на тестовой неделе. Благодарю вас сегодня за активное участие, за то, что вы писали в чатах, в социальных сетях. Запись сегодняшнего вебинара, она будет также вам отправлена. Ну или смотрите наш на ютубе. Если интересно, какие-то дополнительные темы, можете тоже задавать вопросы, я буду на них отвечать. Но могу сказать по опыту, что вопросов вопросы вы чаще всего задаете, конечно, в личных сообщениях, поэтому не надеюсь, что будет много вопросов под эфиром, это абсолютно нормально. В любом случае, буду реагировать на ваши какие-то запросы. Прощаюсь с вами, спасибо всем за участие, спасибо всем тем, кто сегодня инвестировал свое время в свое привлечение и не совершит важных ошибок в привлечении клиентов. Пока-пока!